здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске новое в воинском учете до конца года без уплат зарплата только без налом кс по ндс налоговый прогноз новое в воинском учете 14 апреля вступили в силу масштабные поправки, касающиеся электронных повесток. В связи с этим у работодателей организации появились новые обязанности. Они должны направлять в военкоматы сведения для электронного учета о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять. Для этого будет создан специальный реестр. Отчитываться можно будет через портал госуслуги. До конца года без уплат. Продлена программа кредитных каникул. Еще недавно мы писали о проекте данных изменений, и вот уже в ускоренном режиме они приняты. Теперь для граждан, в том числе предпринимателей и субъектов МСП, по кредитам займам, выданным до 1 марта 2022 года, предельный срок обращения за отсрочкой или уменьшением размера платежей по кредитному договору 31 декабря 2023 года. Зарплата только безналом. Если условиями трудового или коллективного договора не предусмотрена наличная форма выплаты зарплаты, то работодатель вправе отказать работнику в выдаче зарплаты таким способом. Работник может выбрать другой банк для получения оплаты труда в безналичном порядке, но требовать деньги на руки, когда это не предусмотрено – нет. КС по НДС. Обновлены контрольные соотношения для декларации по НДС, несоблюдение которых может свидетельствовать о необоснованных вычетах и ошибках в годах операций у налоговых агентов. Это те контрольные соотношения, недочеты в которых не приведут к признанию декларации не представлены. Увидев их, налоговые инспекторы попросят у плательщика пояснить расхождение или уточнить отчетность. Налоговый прогноз с 1 июля физлица смогут общаться с налоговыми инспекциями через портал Госуслуг. Они смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате задолженности. Активировать и деактивировать такой способ взаимодействия будут специальные уведомления. Их формы, форматы и порядки заполнения еще в разработке. Минцифры уже начало прием заявок на включение программно-аппаратных комплексов ПАК в реестры российского ПО. Производители ПАК после включения в реестр смогут претендовать на пониженные страховые взносы и нулевую ставку по налогу на прибыль. Минпромторг приглашает организации и предпринимателей принять участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года». Подать заявку на участие можно до 30 июня. В июле могут ввести маркировку искусственного меха. Маркировка позволит покупателям знать происхождение изделий из искусственного меха, контролировать их качество. В Московской области начал работать чат-бот МФЦ. Он поможет жителям записаться в многофункциональный центр, узнать статус заявления, подскажет график работы отделения, проконсультирует по самым популярным услугам.